Здравствуйте, на повестке дня К2 Марсман, лыжа нового этого года. Легендарная от фуза Пеппа Фуджиса. Асимметричная с стрёмной формой, боковых вырезов снаружи и внутри. На ИСПА мы ее отмечали и хотели потестить. В общем, добрались до нее. И вот все становится, многие вещи приходит понимание, многие вещи приходит осознание, все становится ясно. Вот, то есть становится понятно, почему убили шведиторство 102-й талии, который был мега фан, а фан, как говорят наши европейские друзья. Все понятно, потому что появилось вот это, в общем-то, и все, и это заменило, все, и убило, в общем. Что можно сказать по катанию? По катанию вообще все. Вообще все. То есть вот вообще, как бы, я не знаю. Вот ты такой едешь и так. Оу-е-е, babyland, такую, вообще кощик нет, снег пофиг какой, и все просто, леда, оу е И так ты на скорости, она так, у-у-у, все, все, а потом раз решил зажаться, она говорит, м-м-м, и оу е вот так короче все, потому что я не знаю как это словами описывать, это реально lot of fun, она умудряется входить в короткий пароль, зажиматься на скорости без сбросов, она на скорости идет по буграм разбивая их. Просто как ледокол Ленин. Она, блин, на фане выпрыгивает и прилетает, и приземляет. Даже при перекосе, то есть там в одном месте я перекосил нормально. Ставит на место и дует дальше. На, я не знаю, короче, вот везде, в любых режимах у меня было просто на ней. Ну, вообще мега мясо. Я не знаю, в чем вот мне докопаться, но нет еще. Единственное, что вот мне хотелось, может быть, попробовать, это перепутать их ногами, но я не стал этого делать. Потому что, ну, оторваться невозможно, хочется кататься еще, в ноги не бьет ничего вообще, ни на каком скольжении, ни на продольном, ни нарезанном. Все комфортно, вообще лыжа не напряженная, управляется сама, все делает сама, ну вообще, тут, вот, катание просто чисто фан, ну, можно кататься бесконечно, и хочется, и ничего не хочется вообще менять, ты просто едешь и в какой-то момент, и вообще все это перестаешь думать, куда ты едешь, зачем, что под ногами, то есть просто мочило, и все. Вот. Вот и все. То есть вот те, кто хотел зубную пасту и рассматривал ее именно не как парковый вариант, а как катальный. Тот, кто хочет фрискить и в рамках курорта, и в рамках целины. Вот. Вот и все. Все, вопрос закрывается и больше вопрос не открывается. Все. В общем, фан. Я даже не пойду за следующим, я буду на этой кататься, потому что я, у меня рука не поднимется ее отдать. Чтобы не пропустить ничего, подписывайтесь, больше катайтесь. Пока, я пошел.